Всем привет, это Человек, мы на напомню, что ссылка в прикрепе, и при переходе у тебя вот такой экран вылезет, короче, 2 цента можешь получить, 5% на деп и многое другое, плюс будет промик на халяву, все это будет в прикрепе. Сегодня я хочу вспомнить самый сейвовый коэффициент, как вы помните, чаще всего я фигачу на 1.2. Реально, если играть, самый сейвовый, посмотрим, сколько максимально можно поднять. Поднимать мы будем со 100 долларов, то есть у нас будет 10 попыток, потому что на балике 1000, а я куплю 10 скинов, ну 9 там, и 10 купим чуть подешевле. Так, и покупаем 10 скин. Допустим, вот такой нож Кстати, удобно, что ребята пишут, сколько скинов в наличии, я так понимаю, на маркете Так, первая ставка, мы успеваем залетать на 1.2, сделать ставку, поехали а, Собственно говоря, эксперимент можно считать начатым И у нас первая зашедшая ставка И, кстати, прикольно, ну, что, в принципе, логично Чем выше ставка, тем больше ты зарабатываешь за 2 секунды Конечно, так говорить неправильно, но тем не менее Тут, кстати, нарисовано, какие скины ты, типа, можешь поднять, я так понимаю, да? А какие скины ты мог забрать? Короче, мы плюс 20 баксов сделали, это где-то 1200 рублей за реально 2 секунды. Это, конечно, не заработок, но типа прикольно. Вот смотри, отсчитаем сейчас, смотри, 120 баксов, да? И считаем 1, 2... 3. Буквально за 2,5 секунды долбанули а, плюс 24 бакса. Чисто 1200, Нормально. И да, ребят, напомню, что ссылка есть, естественно, ролик рекламный, но я сейчас начал снимать прикольные. Кстати, сейчас немного ставку подождем. Ну, давай, ладно, сделаем. Блин, я думаю, сейчас будет слив. Ну, ладно, рискнем. Поставим калаш. Опять на 1-2. Сейчас должен быть слив, мне кажется. Блин, вот я сейчас начал говорить и что-то не подумал. Наверное, будет, блять, да. Ну вот я как чувствовал, и зафигач. Ладно, делаем следующую ставку. Пока максимально получалось 3 выигрыша. А, два выигрыша, короче подряд словить. Будем смотреть, сколько вообще акций можно словить. Ну и вот, ролик рекламный. Реклама сейчас нужна, потому что я начал снимать ролики по CSGO. Кстати, еще ставочка зашла. И, естественно, на open case. И, естественно, на дорогие open case. То есть мы там и капсулы, сейчас кейски в CSGO открываем. Нужны деньги. Для этого нужны спонсоры. Я снимаю такие ролики. Если вам не сложно, я не призываю никого играть на подобных проектах. Но если не сложно, можете перейти по ссылке и зарегистрироваться. Кстати, у нас плюс 38 баксов. Потому что админы видят активность, видят регистрации. По моей ссылке и будут со мной дальше работать. А я в свою очередь буду делать очень крутой для вас контент, тем более, скоро прокачка аккаунта на дра прокачка аккаунта П -п Прокачка аккаунта подписчика. Еще один заход. Кайф 165 баксов уже, плюс 65 долларов. Короче, прокачка аккаунта подписчика на Dragon Lore. То есть, я на аккаунт подписчика где-то 57 к закину и буду пробовать ДЛ выбить. Ну, самый дешевый, естественно, то есть в боях. Но тем не менее, это офигительная прокачка. Приурочена, это к Новому году. Поэтому, ребят, огромное спасибо, кто пойдет, короче, по спонсору, потому что ну. Реально вас ждет в ближайшее время кру крутой контент. Я сейчас опять жопой чую, что будет слив, но, естественно, ставку сделаю, потому что кто не рискует, тот не получает скины. У нас максимально, вот это три ставки, по-моему, зашло, 165 баксов. Конечно, хотелось бы, чтобы сейчас зашла четвертая, но бля, это очень сложно, и она зашла, кайф. Так, 198 баксов, то есть X2 в принципе сделали, вопрос, получится ли сейчас сделать уже на ну, X2, я имею в виду 100 долларов, а X2 с половиной, И это будет прямо офигенно, то есть 200 с лишним долларов сейчас будет, если будет заход. Будем очень надеяться, что заход все, блин, ну блин, ну почему так? Ну почему так? Ладно, ладно, э, шика, ладно. Но и на нашей улице должен быть праздник. Пока, короче, до X2 максимально дошли от э, купленного скина. То есть от сотки мы сделали 200 баксов. Этом округлил чуть-чуть. Э, Идем дальше и пробуем дальше. Все-таки сколько роликов было снято, не, я не говорю про апп. Я просто говорю за все кэш проекты И реально по опыту могу сказать, что 1.2 самый сливовый коэффициент. Я именно рекомендую на нем играть не на CSGO. API, не обязательно на нем там очень много даже аналогов. Ну, можно, конечно, тот же самый CSGAP, потому что тут у меня ревка, есть и ссылочка у вас бонус. Но если не брать в расчет CSGO, если вы играете, реально 1.2 самый сейвовый коэффициент. Сделать так три, знаешь, ставки. Ну вот серьезно, 1.2-3 выигрыша. Блять, куда она полетела? Куда? Ну ебты, ну куда? Ну что это такое? Ну не честно, блин, 1.2 не может, дать 58 дает. Ну и вот, я рекомендую фигачить на 1.2, потому что, блин, ну это самый сейвовый коэффициент. То есть 1.1, да, это по сейвове, но, блин, он не такой крутой. Вот 1.2 уже прикольно, то есть, смотри, вот здесь 3 секунды прошло, опять же, да, мы сделали неплохой x, неплохой, точнее, плюс, если смотреть в деньгах, ну, плюс 24 бакса. Конечно, это ставка в 100 долларов, но даже если ставка в 10 баксов, это 600 рублей, то есть, в принципе, ты за 2 секунды делаешь плюс 60 рубчиков, если зайдет. Так, 3 ставочки, x2 20 долларов, неплохо. Кстати, попробуй с халявой вот тут поднять, блин, это, это не байт, ну, просто реально, если тут халява будет без вывода, в чем я сомневаюсь, может, попробовать. Типа, 2 цента поднимаешь там даже до доллара, да, депаешь, допустим, доллар и водишь 2. Ну, лучше, конечно, продать, поднять до 5. В общем, шансы у тебя все есть. Если поднимешь, можно задепать и вывести, войну Поэтому халяву я предоставляю, а, блять а я не посмотрел, что 58 и 11 и Good Game Will Play оно же тут читаемо! Я почему? Я не смотрю. она смотри, смотри, в чем прикол. 58, 11, она читаемо, блин, и я на это, на элементарные знаки внимания не обращаю. Но человек во всей своей красе Ладно, причем, вот реально, одно по одному, смотри, коэффициент 4, потом 1.45, потом я уже тут чую, что пахнет, блядь, паленым, но ставлю дальше. А, ну че за, ну че за, че за делаю, надо ощущать эти единички. Ладно, но все-таки а мы в этом, в этой рубрике смотрим, сколько можно забрать именно ставкой за ставкой, Ставка делая ставку за ставкой, то есть без пауз, без перерывов. И это важно, поэтому, ну, блин, здесь, наверное, перерывы будут не в счет. Мы все-таки делаем ставку за ставкой И смотрим самый годный коэффициент Сегодня мы конкретно 1 и 2 проверяем Кстати, напишите в комментарии Хотите ли увидеть проверки других коэффициентов То есть 5, 10, мне реально интересно То есть условно балик будет также косарь ваксов И мы проверяем коэффициент 10 Либо 5 Пиши в комментариях, реально можем сделать ролик Вообще хочется по минам заснять По минам это вообще классно Мины на скины я люблю, помните, наверное, с панда скинса Кстати, еще заход И сейчас, блин, сейчас мы, надеюсь, пойдем на рекорд и, естественно, ставка выше, заработок стал больше, все вообще прекрасно. Хочется, конечно, как мы раньше делали ставки на Драгонлоры. Вот такой ролик очень хочу заснять, серьезно. Поставить там 10 Драгонлоров за одну ставку. Но это вообще, это просто будет сказка. Поддержите ролик лайком, реально. Наберем косарь лайков на этом видосе. Но это немного, но, типа, краш проекта не так много народу смотрит. блять, кстати, опять слип. О, ну, блин, пока X2 максимум получалось. сделать. Ну и вот, набираем 1000 лайков, и я делаю ставку миллион Драгонлоров. Давай даже полторы, полторы тысяч лайков и ставку миллионам драгоноров но ну, не миллион да что за херня ну драгонора точно сделает. блин что-то 1 и 2 вроде сейвовый но максималку только x2 пока от сотки получалось сделать. но что-то как-то не фертит на коэффициенты x1 бля все-таки наверное к выводу сегодня придем что 1 и 2 это нифига не самый сейвовый коэффициент но ну, серьезно хотя Дримхаковский набор, здравствуйте! 14 2014 -го года, нихрена себе, а он тысяч, че он такой дешевый. Ну опять же, это мираж. Но это набор 2014 -го года. Инвесторам привет! Можете закупаться. Вот эта история она в цене вырастет. Это все-таки 2014 -го года. А, его нет в наличии, блин. Но тема реально крутая. То есть, если реально его стоимость 119 долларов. Блин, рекомендую купить. Шанс, что он взлетит в цене, вообще огромный. Ну, типа, камон, набор 2014 года и он такой дешевый. Я сейчас не, не акцентируюсь, на том, выиграли мы или проиграли, потому что у нас рекорд был x2, надо x2 пересилить. Пока что типа 143 бакса, да, мы ушли в плюс, но не так это круто, как хотелось бы, поэтому нифига. Поэтому нифига подобного внимания я особого на этом концентри... концентрировать не буду. Концентрировать. Бля, у меня язык заплетается последние два дня, знаешь, как будто какой-то в запой что ли ушел. Че за дела? Так, ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в реку, за руку грекаца. Вроде все в порядке. Почему в элементарных предложениях человек не может, блин, мысли сформулировать? Возраст это или что? Я не знаю, что со мной происходит, блин. Но окей, у нас вроде бы это называется в транслите в переводе лесные, мать их, листья. И у нас опять x10. Ну, вот ты даешь x10, лучше бы ты дал 10 раз по 1 и 2. Это было бы в разы приятней. Ладно, нам сейчас нужен заход хоть два раза x2 сделать. Давай ксгуа, пожалуйста, сделай нам нормальные коэффициенты. Сейчас. Может забрать? Бля, сейчас же не... Зо, зашел! Да ладно! ССН, бля, мне показалось. Статрек, Дигл, Пищали, я такой, чего, блядь? Ладно, 205 баксов, это на сегодня рекорд. Х2 совсем с небольшим, в принципе, сделали, и я не могу э, не порадоваться за это. Слушай, а вот сейчас просто проверим чуйку. Не зайдет, но я сделал ставку, ибо у нас все-таки ставка за ставкой, нельзя менять стратегию, ну, блять, оно, это читаемо, блин, я ору, как же это читаемо, серьезно, блин, ты просто это видишь это чувствуешь. Ну, ну ладно, рубрика, рубрика. О, ну как это обидно. Пока максимально X2, короче, там X2 и 1, условно, получилось выбить. Может пойти против правила X2 долбануть? Хотя это проверка 1,2. Нет, нифига. Нет, блин, хочется X2 сделать, чтобы забрать деньги, но проверяем 1,2. На 1,2 максимально, короче, именно на апе можно забрать, если ставить бесконечно, вот так, тыкать, тыкать, тыкать на ставке. X2 с X2 и 1 и 2,1. Условно. Ну не очень крутой коэффициент. Хотя, блять, ну чё происходит? Что здесь происходит? Раньше он работал, сейчас он как-то начал подводить. Поэтому раньше я топил за этот коэффициент, сейчас вообще другая история. Коэффициент, говно, серьезно. Бля, это просто какая-то жесть. Реально, коэффициент, ёвый, ну Очень плохой, надо тогда Искать нормальный коэффициент, пиши в комментариях Какой коэффициент записать, сегодня у нас Проверка 1,2, коэффициент, который Не хочет себя никак показывать Блять, ну это пиздец, ну 1,2 Ну чё за фигня, сделать Став, максимально 200 баксов получалось Сотки делать в рублях, это плюс 6к Ну, хотелось бы сделать Долларов миллион, не, ну Хочется, конечно, сделать больше, всегда хочется Больше денег, кстати, вот сейчас Можно не рисковать, я думаю, давай попробуем на 1,5. Ладно, чуть-чуть. Дам слабину. Хочется 1,5 долбануть, потому что сейчас жопой чую, что должно зайти. Если не зайдет, ну, не знаю, чуйка вообще у человека не, не работает нифига. 1,5 должно. Обязано просто залететь. 1,5. Вот, я же говорю, почуешь? Вот, блин, на апе прослеживается эта линия. То есть, смотри. Вот я же всегда, когда говорил, да, вот раунд на начинался, я такой, сейчас будет слив. И в вот 99, и 9% реально были слив. То есть, оно тут прослеживается, но у нас при Рубрики в том, что нужно ставить, ставить, ставить и ставить и проверять коэффициенты. Поэтому здесь никуда, к сожалению, я для чистоты проверки не могу взять и не ставить. Короче, у нас 216 долларов, новый рекорд. Кровавые капилляры. По-моему, называется так этот скин. Если я ошибаюсь, обоссите меня в комментариях к этому ролику. Пожалуйста, они всегда для вас открыты. Кстати, только сейчас заметил, есть ежедневные кейсы. Интересно, платные они или нет. Наверное, в них поставь. О! О! Подождите-ка! Подождите-ка. Подождите-ка. Подо, подождите Это мы в конце этого ролика все кейсы будем открывать. О, мы ставку потеряли, но сейчас будет не заход. Скорее всего, я уверен, что... Потому что был коэффициент 8. Блин, я понял прикол АПА. Короче, после больших кэфов он дает единицу. Серьезно, вот этот ролик необходим был, потому что я понял, как работает кэсгоап, например. Конечно, там, скорее всего, какие-то другие алгоритмы. Но, блин, то, что я видел сегодня, реально... То есть, у тебя X, когда идет выше двух, шанс, наверное, процентов 60, что ставить не надо. Ну, вот серьезно. Так, у нас опять дремхаковский набор. А мы сейчас в конце этого ролика кейсики откроем. Вот это, да я даже не знал, что они у меня доступны. они, как оказалось, открыты. Короче, ребят, я сделаю вывод, что коэффициент 1 и 2 говно. Ну, серьезно. Но, блин, ну вот в следующий раз, короче, буду делать умнее. Сегодня просто фигачил ставку за ставкой. В следующий раз это все будет вообще в разы по-другому. В разы по-другому. Что с моим русским языком спрашивается? А мне интересно, сколько этих кейсов мы можем открыть? Типа, смотри, 70-й кейс. Ёп ты, можно... А, прикинь, выпадет. Но не, я думаю, что-то оригами, типа, какой-нибудь поймаю. Блин, Апи другой прикол. Он, он, ну, реально, он часто ставит единицу, но вот такой трэш. Что это такое, блин? Что это, блядь, 2 x 200 X300? Прикинь на секундочку, если бы мы 100 долларов залили на X300. Ой, бля. как же это было бы вкусно. Ну, вот серьезно. 100 долларов, блин, на X300? Это были бы такие бабки. Ну, ладно, что? чё, чё ж поделаешь. Конечно, конечно, обидно, блин. Ну, как вот, ну, X300, блин. Если бы мы забыли этот ролик был бы реально легендарным это был бы рекорд на моем канале но коэффициент 1 и сегодня максимум показал 220 долларов где-то 200 до да, 216 даже по 216 долларов на перчатках больше этот коэффициент ничего не показал ну вот раньше я советовал прямо это пил за него если смотреть ап то здесь наверное нужно играть по коэффициентом потому что очень часто вот так дропают единицы но блин он часто дает опять же высокий кэ то есть здесь немного по-другому надо играть этот ролик необходим для канала потому что ну потому что сейчас и я и вы понимаете понимаете, как работает апп. То есть тут можно, в принципе, словить офигенные коэффициенты. Но в следующем ролике тогда мы будем ловить коэффициенты 50, 20 и 30. То есть я хочу записать такой видос. Реально, мне есть дичайшее желание это сделать. На этом все, огромное всем спасибо, и в том числе спасибо за поддержку и за переходы на Ап, потому что реально админы видят статистику и будут еще раз заказывать рекламу, а я сделаю прокачку аккаунта подписчика на DragonLore. На этом все, это был Человек, спасибо, пока и до новых встреч.